В первой части э, вы видели обращение Александра Алексаняна э, в отношении армянского блогера э, Романа Багдасаряна. Этот материал я нашел очень интересным в плане его показательности процессов, которые происходят э, вот в блогосфере, да? в информационной сфере, вот эти напряжения, эти темы, эти разговоры, настроения, в принципе, как мне кажется, эти вещи отражают в какой-то части, не полностью, конечно, в какой-то части отражают процессы тех людей, которые каким-то образом вовлечены в информационную сферу, это блогерская сфера, форумы. Это Facebook, там, я не знаю, YouTube, Instagram и так далее. Да, тот, кто вращается в этой сфере, я думаю, что людям будет интересно. Значит, Алексанян сделал определенные заявления. Это было в первой части. А сейчас, буквально через несколько часов после этого, Роман Багдасарян. Молодец на самом деле, да, тоже армянский блогер, высказался в отношении этого человека, причем ни разу не упомянул его имени. Очень интересно, мы выборочно будем слушать, я буду давать свои комментарии и частично переводить, потому что он говорит на армянском языке. Я думаю, что вам будет интересно, в принципе, это на любителя материал, поэтому не судите строго, что он будет немножко долгий. То есть это дело ваше, смотреть или не смотреть, поэтому э, дело хозяйское. Значит, мы смотрим, что говорит Рома, э, вот у него видео буквально вышло сейчас, но ну, не так давно, максимально репост, жаркий прямой эфир Романа Багдасаряна на канале AG Armvlog. Ну и в других местах тоже есть, я это смотрел в Фейсбуке. Смотрим. Что, пошел наш прямой эфир. Наконец-то мы можем поговорить по прямому эфире с русской страницы. Я делаю эфир по просьбе моего товарища, по просьбе моих товарищей. Сегодня у нас в гостях будет наш дорогой Эдвин, примерно через 10 минут. А пока давайте подождем, пока мы все соберемся. Ребята, делитесь эфиром, потому что сегодня... Будет очень важный эфир, я отвечу некоторым нашим кучаряновским провокаторам, кучаряновским провокаторам, и мы перейдем к основным темам нашего эфира. Сначала прошу всех поделиться эфиром, чтобы максимальное количество людей посмотрело сегодняшний эфир, потому что он будет очень важным. И сначала благодарю всех моих подписчиков. Потрясающая новость, сегодня мы... Закончили работу над открытками проекта «Новая Армения». Это древняя Армения. 10 открыток готово. Куда вы мне угрожаете? Что что разве помогали Арцаху обманывать в своем эфире? Это еще и... построена новая дорога около 11... И построена новая дорога около... 11 миллионов долларов потрачено. Теперь, что касается блогеров, и далее я перейду на английскую страницу, потому что здесь нету вот этих камер для того, чтобы подсоединить прямой эфир. Теперь, что касается Кочаряновских блогеров. Почему все-таки у них так жопа горит? Почему они все время возвращаются к моему имени, да? Вот смотрите, я даже не буду называть имя этих блогеров, потому что это будет чересчур, если я начну пиарить этих блогеров, да, мои эфиры загружаются во многие YouTube каналы и я не собираюсь, не собираюсь пиарить хучаряновский сброд. Теперь я отвечаю на вот этот эфир этого сына-шлюхи, да, который говорит о том, что я... Я хочу сказать, что они не скупятся на взаимные обвинения и в определенном смысле ненормативную лексику, но можно понять, может быть, люди говорят очень эмоционально, пропускают через призму собственного восприятия, вот собственных эмоций. Поэтому я не, никакой цензуры здесь нет. Просто вы слушаете. Я буду переводить частично, то есть маты, конечно, я не буду переводить, там, или какие-то брань какую-то, да? Ну, и так все понятно. Кто, кто понимает в теме, он поймет, о чем речь. Якобы мы с Рубеном Меграбяном давали интервью азербайджанским каналам. Вот передайте этому сыну шлюхе, да, который сидит в Москве, вот этому блогеру-наркоману, да, что мы никогда не давали никаких интервью. То, что он обманывает в своем эфире, это еще раз доказывает, что те, кто за ним стоят, кучаряновские твари, да, и кучаряновские преступники, это их обычный метод пытаться кого-то оклеветать. А, теперь... Вот этот наркоман, который, кстати, несколько дней тому назад обратился от имени армянского народа к Владимиру Путину. А кто ты такой, блогер из Москвы, сын шлюхи, что ты обращаешься от имени армянского народа к Путину? Армянский народ не обращался к Путину. Кто ты такой, жалкий трус, который сидишь в Москве, да, ты жалкая чумо? Ты сидишь в Москве, и ты обращаешься к Путину. Армянский народ – это не трусливые блогеры, которые сидят в Москве. Если бы эти армянские блогеры Москвы были бы действительно настоящими армянами, они бы сидели бы на границе. В течение года ты, жалкое чумо, сколько раз ты появился на границе. А то, что ты постоянно трогаешь меня, я понимаю, что те, кто стоят за тобой, дают тебе приказ, я понимаю, что... Жопа горит по полной программе у многих армян России, которые работают в посольстве, которые работают в армянской организации России, которая грабила, да, грабила помощь армян. Я напомню, что армяне России шустрые аферисты, ох, как сильно заработали на войне, да, и они это делали многие-многие годы, то есть... Главы армянских организаций, армянские священники России, работники посольства, они чем занимались? Они что, разве помогали Арцаху? И вот эти блогеры, на самом деле, это жалкие шафки, сыновья шлю, которые свой поганый рот открывают на меня. Я никогда не давал интервью азербайджанским каналам, но если я захочу дать интервью азербайджанским каналам сыновей у я не буду спрашивать у сыновей шлюх из москвы сейчас строить и строят из себя был молодец понял ты и для меня армянина и для азербайджанцев и для русских ты всего лишь как блогер жалкое чумо с наркоманскими глазами Ты никто вы не можете армяне москвы блогеры вообще свой поганый язык на меня открывать «Кто вы такие жалкие трусы? Над вами смеется весь Азербайджан, вся Армения, и все армяне, мужики нормальные, смеются над вами, потому что только сын шлюхи может сидеть в Москве и угрожать мне. Четыре года вы мне угрожаете. Что вы за сыновья шлюх, что вы дальше угроз не проходите?» Вот были две, два чемошника, которые тоже мне угрожали, на них возбудили уголовные дела. А теперь они молчат, вы знаете? Вот это и есть две пидовки армянские, которые угрожали и дальше угроз своих не могут идти. Поэтому армянским блогерам Москвы я посоветую свой род поганый заткнуть. И вообще не критикуйте Пашиняна, потому что вы даже говна не стоите Пашиняна. Вы критикуете своих священников, которые на погибающих армянских парнях деньги заработали. Вы говорите о своих священниках, которые после войны держали помощь в своих подвалах. Кто ты такой? Наркоман Хочаряновский, что ты обращаешься к Путину от имени армян. Кто ты такой? Армяне, Армении, армянский народ, это армяне, которые живут в Сюнике, в Ники. Кто вы такие? Вам дают приказ гавкать, и вы гавкаете? Вы говорите про то, как вы 44 дня воровали помощь армян Армении. И вы всю жизнь это делали. Теперь армянские блогеры, вот эти, которые гавкают на меня. Сука, что ты врешь, что мы давали интервью Рубен Меграбян? Вы даже грязи не стоите Рубена Меграбяна. Вы говорите о Рубене Меграбяне. Кто ты такой, наркоман, сын шлюхи? то что ты говоришь про меня и Рубена Меграбяна, что мы давали интервью азербайджанскому каналу. Теперь, что касается азербайджанцев, а так как азербайджанцы слушают меня. Значит, мнение наркоманов, представителей Карабахского клана из Москвы не является мнением армянского народа. Армянский народ будет идти к миру, и армяне России, которые грабили 30 лет, послы, главы армянских организаций, священники, вот эти сучьи отродья, которые грабили Армению и Арцах, да, которые ничего не сделали для Арцаха, вот эти сучьи отродья, которые дают приказ своим блогерам гавкать на нас, дай бог, чтобы вы горели в аду, что вы на армянских парнях столько денег украли. Вы разве армяне? Вы твари, вы не нелюди. Вот Обратите внимание, да, оба, оба человека представители армянского народа, Александр Алексанян или Хачик Алексанян, настоящее имя Хачик, он ереванский парень, живет в России, уехал в Москву и вещает с Москвы, любит родину на дистанции. Да. А этот парень, Рома, да, он, я уже говорил на эту тему, что он родился в Баку. Я это точно знаю. То есть я много чего не говорю, но это точно я знаю. Родители у него Бакинцы. Какое-никакое, все равно. Я, не, я сейчас не обсуждаю, там какие моменты, как, какое его мировоззрение или понятие. То есть он армянин. Это, это, это другая тема. Но посмотрите, вот разный, разный подход. Человек не боится, а открыто говорит свое мнение, да, подвергает реально свою жизнь опасности. И я думаю, что... Вы отлично знаете то, чем он занимается, что он говорит, это полно в интернете, огромное количество, прежде всего на азербайджанских новостных сайтах, блогах, везде есть вырезки из, цитаты из блогов, например, Ромы Багдасаряна, то есть человек, такой человек, да, русскоязычный в принципе, да, живет в Армении и любит свою родину, да, то есть он э, как бы стоит на стороне своих, да, но тем не менее он говорит правду. И эта правда не нравится Алексаняну, ереванскому парню, который живет в Москве, террорист, экстремист, экс эксцентричный, э, одиозный совершенно абсолютно, не в рамках человек абсолютно. И вот, пожалуйста, перед вами вот блогеры. Твари. Просто, просто чудовища. Больше никто. Священник. Как может священник воровать на помощь деньги? И ну, правильно правда, BBC писала. Вот, кстати, армянские блогеры пишут, что BBC писала, что армянские священники трахаются с парнями. Пишите про это. Статья BBC. Действительно это правда, что армянские священники трахаются с парнями? Об этом писал сайт BBC. Вот вы идите к священникам и делайте интервью. Скажите, вот BBC говорят, что вы трахаетесь с мужиками. Это правда или нет? Вы же такие крутые, смелые. Ну иди, может, тебе священник дает приказ на меня гавкать? Иди и скажи, вот BBC говорит, что вы трахаетесь с мужиками. Это правда или нет? А, теперь, значит, это сын шлюхи, который обратился к Путину от имени армянского народа. Ты, обсуждай наших армянских олигархов, позорников, которые ни одного исторического сериала не сняли для Армении, а что это за армянские олигархи, которые не могут потратить 10 миллионов долларов и снять один исторический фильм? Армяне России считают, что их олигархи, которые только могут тратить деньги на кебабные вечеринки, вы в восторге от своих олигархов, вот армянские олигархи, Рубен Вартанян, например, там, я не знаю, Ара Абрамян, хоть раз они сняли какой-нибудь исторический фильм, помогли миру узнать о наших великих армянах, что-то я не знаю. Единственный фильм, который они сняли, насколько я знаю, это «Гарегин Нэжде», который явно националистический, нацистский фильм, призывающий к вражде ненависти, пропагандистский фильм, и кадры его известны, там можно найти в интернете, посмотреть, что он там говорит. Как это именно туркофобский, ксенофобский фильм, абсолютно. Вот это они сняли, да. Ни, армянск, ни одного армянского олигарха, который снял исторический фильм о Армении. А что же вы так любите Армению, не снимите исторический фильм? Или вы только способны вот таким сыновьям шлюх, этих блогерам, давать команды гавкать на Рома Багдасаряна, а сегодня... Рома Багдасаряна слушают больше, чем католикосов всех армян Гарегина. Понятно? Вот вы можете свою жопу там в Москве рвать дальше, а сегодня Рома Багдасаряна слушают больше людей, чем католикосов всех армян. Позавчера католикос ехал в Москву, католикос, ни один армянин в аэропорту не подошел к Гарегину и не сказал, Гарегин, благослови нас, Гарегин, поставь, руку на нашу голову ни один а потому что народ знает что это за люди народ знает армянин не подошел к и не сказал народ оригине, это чувствует благословите нас а когда я хожу в аэропорт когда я сидел в самолете авиакомпании армения стюардессы могут подтвердить стюардессы авиакомпании армения подошли ко мне видели что 10 пассажиров говорят спасибо рома за все что вы делаете говорят, вы пересаживаетесь по решению нашей авиакомпании бизнес-класс то есть Рома Багдасаряна приветствуют в самолете в аэропорту, пересаживают бизнес-класс, а Гарегину позу вчера ни один армянин не сказал, который кол ничего Вот о чем надо, надо говорить. Дальше Эдгар, другой блогер, я к нему не имею никаких претензий. Эдгар Амбарцумян в своем эфире сказал как-то, вот Рома Багдасалян поддерживает Пашняна. Эдгар, я никогда не обсуждаю других блогеров, да, к тебе, кстати, я отношусь хорошо, но я никогда не обсуждаю других блогеров. Я попрошу никого не обсуждать меня. Если какой-то блогер набирает на моем имени просмотры, он не знает, что говорить, да, то это другое дело. Теперь Эдгар спрашивал, мне не стыдно будет, что я поддерживаю Пашняна? Я горжусь тем, что я поддерживаю премьер-министра Армении Пашняна. То есть человек честный, прав он, неправ он, да, мы не обсуждаем это. Он считает себя армянином, да, он живет в своей стране, он поддерживает власть, которая есть в этой стране, легитимно избранная. Этот другой человек, о котором мы говорим, да, хачик, живет в Москве, ереванский армянин, живет в Москве, Долгое время уже занимается экстремистской деятельностью, призывом к расправам над людьми, отыскиванием людей, избиением людей, да, угрозам, оскорблению мату трехэтажному И обсуждает э, законно-легитимную власть в Армении. Власть, которую народ выбрал уже второй раз, показав тем самым э, смену повестки Понимаете, что очень важно на самом деле, постоянно надо на это обращать внимание. Повестка сменилась в армянском обществе. Это молчаливо люди просто, выбрав Пашиняна, показали, что они не хотят войны. То есть партия войны, все, она выбрала, она, она, она не, не в теме. Ну, по крайней мере, неизвестно, как Пашинян поведет себя дальше или так далее, или насколько у него будет сил. И возможности, или во что это все выльется, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но это его власть, это его страна, это его родина, да, его народ. Он со своим народом. В этом его можно поддержать. Просто чисто вот в плане позиции да, человека. И он да, обличает, смело обличает того деятеля или блогера, который находясь там на диване, в кухне, как вы слышали, вещает. Говорит, какая разница, где я буду находиться, в кухне Москвы, да, или в кухне Еревана, или в кухне там на границе где-нибудь. Я поддерживаю Пашиняна и горжусь этим. А кого вы поддерживаете, Эдгар? Гар, говори, пожалуйста, о воровских понятиях среди глав общин России. Ты считаешь, что когда глава общины вор в законе, это хорошо? То есть армяне что, должны критиковать Пашняна и восхищаться ворами в законе главами общин? Почему вы не говорите про свои проблемы? Разве вы не знаете, что всех армянских бизнесменов убивают сами армянские воры в законе и бизнесмены? Ты говори об этом. И посоветую другому блогеру, который врет, что якобы мы даем интервью азербайджанцам, я посоветую вот этому сыну шлюхе, который обратился к Путину от имени армянского народа. Послушай, наркоман, обсуждать таких наркоманов, как ты, вот у тебя глаза наркоманские. Говори про себя, чему конченное, целый год прошел, ты мразь сидишь в Москве, иди поддержи своих братьев в Арцахе. Ты чему? У тебя столько подписчиков, а у твоих подписчиков мужиков? Нет, да, храбрости пойти поддерживать а, людей на границе. Вы же мужики. У них, у них есть храбрость только находить людей, которые там давали интервью азербайджанским блогерам, там что-то не так сказали, находить и наказывать этих людей. Вот на это у него смелости хватает. Тебе надо было это тоже сказать, Рома. Вот это вот на это у него смелости хватает. Над беззащитными людьми, своими же армянами издеваться в России. Еще себя это ставит в заслугу, об этом говорит бес, бес, бесстыдным образом. Чего вы сидите под тампоном своей жены? Между ногами бегаете своей жены и под тампоном сидите, чтобы не промокнуть. Идите, стойте на Арцахе. Те, кто... Пытаются меня там расправить. Молодец. Вы, слушайте, сыновья шлюх, кто вы такие жалкие трусы, чтобы со мной расправляться? И Азербайджан, и Армения, и вся Россия знает, что вы жалкие трусы, у которых нет даже столько мужества защитить своих братьев. Вы бросили во время войны своих братьев, твари, и сидели шашлыки и жрали. А у вас мужества не было защитить своих братьев? Что вы за армяне, которые брезгливо отвернулись от своих церквей? Вы теперь сидите под этой тварью-наркоманом, пишите комменты против меня. Слушайте, вы чемошники, цыгане и варвары. Я вас называю цыганями, потому что цыгане, как вы, отказываются от своей родины, у них нету родины. И как вы, цыгане, отказываются поддержать своих братьев и своей церкви. А вы сидите возле своих жен, возле своей тещи и говорите, что вы Тиграны Великие, да? Сидите, пишите против Рома Багдасаряна. Что у вас за трусость такая, что вы 4 года возле тещи, возле жены лаете? Неужели у вас в штанах ничего нет? Свои обещания выполнить. И Азербайджан, и Армения, и Россия знают, что вы жалкие пидовки, сторонники Кочаряна. Это вы... Убили армянских парней во время войны. Вы что думаете, что вы пашняны можете осудить? А сейчас я говорю, что 40% армянских парней убила армия обороны Арцаха. Убили арцаские офицеры. Убили арцахские генералы. Дали приказ убивать армянских солдат. Вы об этом говорите, блогеры Москвы. Свой поганый рот на пашняны не открывайте. Вы рассказываете, как армянские солдаты погибали по приказу армянских генералов. Расскажите всей Армении, как в Мадагысе 200 парней убила армия обороны Арцаха. Не можете рассказать? В как вы убили 200 парней? Специально, чтобы было много погибших. Карабахцы делали все возможное, чтобы убить много армянских парней. Потому что карабахцы думали, что если будет много гробов, они сумеют выгнать Пашиняна. Позор вам, что 30 лет... Армяне Армении отсылали своих детей, а вы столько убили армянских парней. Позор вам. Поэтому я буду вас жестко критиковать. Потому... То есть они отправляли молодых людей, делали много гробов, причем парней именно из Армении, потому что служили парни из Армении, находились парни в основном из Армении, да? те, которые не смогли откупиться или уехать, подобно Алексаняну, в Москву удрать, остались просто вынуждены, их забрали первых на, на передовую, они погибли. То есть им были, были, было, было нужно это, это количество трупов, чтобы свергнуть Пашиняна, вы понимаете, какой кошмар? Вот это то, что вы к чему вы пришли 30 лет, ваш миацун, ваша национальная идея, вот она, вот ваш человек, армянин сидит, это говорит, прямым текстом, молодец. Молодец! Больше нечего сказать. Потому что вы убийцы. И помните, что вы за все будете отвечать. И ваши блогеры, сыновья шлюх, которые критикуют Пашиняна, вы тоже будете отвечать перед Богом. Потому что вы сторонники убийц. А Пашинян, премьер-министром которого я горжусь, потому что на Пашиняна давит и Россия, и давит Кучаряновский клан. Подонки, за год сколько кучарян дал денег нашим раненым парням? Или вы, блогеры Москвы, хоть одно фото вы сделали с парнями, у которых нету ног? Вы их, хоть от, вот этот сын шлюхи, который обратился от имени армян к Путину, наркоман бородатый, ты, сучья отроди, ты хотя бы раз зашел в ожоговый центр, айхахпитэра. Канян хамэсдуэкэль, ну... Сын Бэ говорит сколько раз ты... модель ожоговый, Вожоговый, говорит, отжоговое отделение. Сколько раз ты заходил? Бозы ну. Сколько раз ты помог парням без рук? Чему в Москве сидишь? А, теперь что касается всех мразей, которые не разбираются в ситуации и поддерживают этого сына шлюхи. Вы думаете, где вы что пишете? Вы говорите о пытках в Шушинской тюрьме, что 25 лет арцахцы пытали армянских солдат в Шуше? Звонили родителям, говорят, продай свой дом, чтобы вытащить своего сына. А Теперь, что касается Азербайджана. Азербайджан имеет полное право вырезать сколько хочет из моих эфиров Молодец. и показывать на своих каналах. Молодец. Я не собираюсь спрашивать об этом у шлюх, которые сидят в Москве, армянских блогеров, Кочаряновских. Вам понятно? Азербайджан, Грузия, Россия может вырезать сколько хочет из моих эфиров и с удовольствием показывать на своих каналах. Потому что, говорит, слово вылетело, говорит, как воробей, да, как птичка, не поймаешь. Человек сказал, все, он публично высказался. Свобода слова. Кто кому может рот закрыть? Человек так думает, так говорит. Они этого хотели, они этого добились. Хотя бы, по крайней мере, хоть кто-то может что-то сказать против этих, этого карабахского клана, этих бандитов-убийц. И мне часто говорят, ты, говорит, не имеешь права вообще об этом говорить, потому что ты не армянин. Я не армянин, да, но у меня мать армянка, которая стала беженкой. Наша семья из-за таких вот негодяев и провокаторов. То, что я не армянин, это а, не сделало мою жизнь лучше. Я разделил участь многих армян, бакинских армян, беженцев из Азербайджана, которые пострадали из-за этого миа из-за этих дашнаков. И в том числе вот семья этого парня, просто он не говорит об этом. Рома не говорит об этом. Он беженец тоже из Баку. У него тоже не, не сладкая жизнь была. Этого еще не хватало, да, и показ. Говорит, еще этого не хватало, чтобы Кочаряновские сыновья Б мне приказывали, что мне говорить или что не говорить. Что я вас должен спрашивать? Еще это мест показ. Еще этого не... нам не хватало. Значит, слушайте внимательно. 25 лет они пытали детей в Шушинской тюрьме. 25 лет. Цепями приходили полицейские Арцаха, били арестантов. И вот. я после этого эфира загружу эфир арестантов, которые признаются в пытках в Шушинской и в Карабахских тюрьмах. А блогерам, кочаряновским чумошникам я советую об этом рассказать в эфире. Рассказывайте про пытки в Шушинской тюрьме. Сколько вы армянских парней убили, скольких вы кинули оттуда. А кто меня критикует? Работники тюрьмы меня критикуют. Их жены, сучки, меня критикуют. Вы убивали армянских парней и меня критикуете? Кто вы такие? Кто меня критикует? Те, кто оружие воровали. Те, кто 11 тысяч мужиков во время войны сбежало. 11 тысяч арцахцев. Это солдаты армии обороны Арцаха. Человек срывает маски. Лицемерие этого. Открыто человек срывает маски. Безбоязненно. Ему можно только поаплодировать вот в этом смысле. Понимаете? Поэтому движение на самом деле, народ, он неоднородный. Да? То есть надо понимать, что есть разные люди, разные подходы. Люди устали от войны, люди не хотят войны, люди не хотят этого. Многие люди, которые выходили на площадь, кричали «Ми отцум ⁇ Миацум ⁇ Миацум кричали. Они не думали, что вот к этому приведет, понимаете? Если бы они знали наперед... Я думаю, что там бы несколько человек всего собралось бы. Они были обмануты. Обмануты. Они хотели об быть, быть обманутыми, не хватило у них мудрости. Другие были проблемы, да. Одурманенное сознание, одурманенное. Офицеры, контрактники которым десятилетиями платили деньги. Вот армянские блогеры Москвы пусть рассказывают, как 11 тысяч мужиков описывалось в штаны и сбежало с войны. Что тут стыдного? Надо называть вещи своими именами. Сидеть в Москве, жопу целовать азербайджанцам, ходить в азербайджанский ресторан и говорить, надо воевать с Азербайджаном. Тогда зачем ты жопу целуешь азербайджанцу и ходишь в его ресторан? Ты... логично. Логично. Логично. Твари кончена. если вы при призываете к войне, какой войне это вы призываете? Сколько Мы против войны, категорически. Потому что такие пидовки, как вы, которые ходят, развлекаются на турецкие курорты, не имеют права призывать Армению к войне. То есть люди живут в России, ездят в Турцию, и <середко> газета «Армян России», цитата гаригена Нажда, «Не дня без борьбы с турком». То есть это какой-то лозунг, национальная идея. Ненависть к Турции, к туркам, туркофобия, да, ксенофобия представителям других народов. Ненависть, вражда сочетается, идет параллельно с отдыхом в Турции, да, с посещением каких-то азербайджанских ресторанов, о которых он говорит. То есть это же шизофрения на самом деле, это патология, это лицемерие. Человек реально конкретно говорит, что это лицемерие, это ненормально. 40 тысяч в год только армян России веселятся на турецких курортах. И эти твари сидят, говорят, что Пашинян плохой, а мы должны воевать с Азербайджаном. То есть ты будешь искать сексуальные приключения в Турции каждый год и сидеть писать в Фейсбуке, что ты ненавидишь Турцию, Азербайджан, и Пашинян плохой. Пашинян что вам говорит искать сексуальные приключения в Турции? Почему вы едете тогда туда, если вы ненавидите Турцию? Какого хрена вы сидите в турецких курортах? Вот Эдгару нужно об этом говорить блогеру, и другим блогерам надо об этом говорить. Сделайте эфир, спросите, как так получается, что армянка веселится на турецком курорте и критикует Пашиняна? Пашинян чище всех глав армянских общин. Сегодня у нас позорная ситуация. Все посольства практически, карабахцы сидят, почти все посольства. Потому что при Кочаряне и Серже везде в посольствах посадили друзей Микаила Миносяна, зятя Сержа Савкристиана. Поэтому вы все против выступаете Пашиняна? Поэтому вы выступаете? Причем тут вообще Пашинян? Пашинянам я горжусь. Есть здесь нет, то ничего не Я не такой, говорит сын а, Б, а, как вы. Четыре года назад вы, говорит, поддерживали Пашиняна. Искима демокхосу. А сейчас говорите против него. Аскаца? Понял? Это инч блогер. Это что за блогеры, которые каждый год меняют свое мнение? Конкретно вот этот блогер, который от имени армянского народа обращается к Путину. Слушайте, в отличие от вас, я четыре года свое мнение не меняю. Я четыре года последовательны и мои подписчики какие бы фото вы не делали видеошопы не делали срать на вас хотели карабахский клан армения очень хорошо знает, что карабахцы убивали армянских солдат во время 44 дневной войны 40 армянских солдат убили карабахские генералы карабахские экс-президенты дали приказ специально бросать их в окружение. смотрите 50 парней Армянский отряд заминировал дорогу возле Джабраила, и специально армянским солдатам сказали идите через эту дорогу. И они пошли, все там взорвались. 200 парней только убил Джалал командующий. Когда армяне говорили на нас идут азербайджанцы, в том числе с армянской формой, говорит, не стреляйте! И азербайджанцы пришли и убили всех армян. 250 человек убили только Мадагыси, армяне специально дали приказ как сделать отступление, и другим армянам дали приказ бомбить своих армян. Моей подруге Татхевик Манукян, двоюродный брат, умер от истечения крови, потому что карабахский офицер бросил четырех солдат, сбежал, и когда у него спросили, где эти четверо солдат, говорит, я не знаю. Их можно было спасти, но они истекли кровью, азербайджанцы пришли, их расстреляли. В Кельбайджаре 26 солдат можно было в первый день спасти, но Карабахцы не сделали ничего, чтобы вытащить этих парней. Сказали, машин у нас нету, и ребята истекли кровью и умерли. 26 парней. В общей сложности 1600 армянских парней были убиты армией обороны Арцаха. Вот вам Мецум. Единство. Человек говорит конкретно, прямо, открыто проблемы своего народа, да, своей свои проблемы, то есть он, он не скрывает, открыто говорит, и что, что в этом плохого, что в этом неправильного. И он не имеет на это права, и если, например, азербайджанское телевидение завтра, или я, например, да, или другой какой-то блогер возьмет это, выставит. Умышленно и по тупости, понятно? умышленно, то есть из-за необразованности. Вот об этом армянским блогерам Москвы надо немедленно начать рассказывать. Вы, жалкие позорники, варвары и убийцы собственных солдат. Вы это хотели от меня слышать? Поэтому я против войны с Азербайджаном. Раз дель это и камбозы ценут кого Если, говорить, столько среди вас сыновей Б, что своих собственных со солдат убивают. Есть yes, я против, говорит. Вот столько. Вот. Поэтому Карабах телеком, когда грабил армянских солдат. Кошмар. Э, Карабахский телек, э, телеком, когда высокие цены делал для армянских солдат. Армянские блогеры не хотят об этом сказать. Вы что думаете о Карабах Телекоме, который грабил армянских солдат? Что вы думаете об этом? Говорите про это. Что вы думаете про то, что вы убили Левона Гайрапетяна? Говорите про это. Разве не вы убили Левона Айрапетяна? Разве это сделали не карабахцы? Вы даже митинг не сделали. Я с вами в своем фильме рассказал. Кстати, почему жопа горит у Карабахского клана? Потому что мой фильм про Левона Айрапетяна просто взорвал интернет. Почему жопа горит у Карабахского клана? Потому что мой фильм про. Расстрел в армянском парламенте взорвал все сети. Почему жопа горит у карабахского клана и у этих блогеров? Потому что сейчас, если вы заходите на сайт арцавского телевидения, у него нет даже пяти репостов. Прямо сейчас войдите, говорит, арцавское телевидение. а 200 человек у вас работает в Арцахе. Как это у Ромы Багдасаряна? Я вчера сделал эфир из села Дарпас. 350 репостов сделали. 350 репостов, просто эфир про деревню. А у вас, Арцавское телевидение, даже 5 репостов нету. Поэтому у вас жопа горит в России, в Карабаке. что у Ромы много просмотров, а у Арцавского телевидения, у ваших блогеров, сыновей шлюх, нет никаких просмотров. А, поэтому а, вот эти убийцы, да, с левых анкет они заходят. У вас почти большая часть левых анкет. Что вы не можете со своих анкет зайти? Поэтому то, что армия обороны Арцаха за деньги помогала азербайджанцам, очень много уголовных дел, где карабахцы. Очень много... Вот, пожалуйста, Джано пишет, моего брата тоже они убили. Многие карабахцы за деньги брали деньги у азербайджанцев и предавали армянских солдат. Очень много таких уголовных дел. Их жены, их родственники здесь и лают. Я хочу просто напомнить, что когда азербайджанцы напали на Гадрут, армия обороны Арцаха, это сказал Арцун Гуванисян, сказал в эфире Гамек, что армия обороны Арцаха занималась мародерством в Гадруте. Грабила свои собственные дома. Понятно? Грабила. Да, очень кру круто. А, то есть Арцун правильно сказал, что армия обороны Арцаха занята была грабежами и мародерством. И Я призываю армянских блогеров Москвы сделать специальный эфир, что они думают о мародерстве, когда армянин грабит собственный дом. Сделать этот эфир. Сделайте эфир. Вы, армяне Москвы, сделайте мощные форумы и обсудите, что вы думаете о том, что армяне грабили собственные дома. Потому что Артур Нованисян в эфире «Хамек» рассказал, что армия обороны Арцаха грабила свои дома. Поэтому сделайте этот эфир. Посмотрим, в этом тоже Пашинян виноват, что офицеры обороны Арцаха грабили собственные дома. В этом Пашинян виноват. Вова, Вова заходит с левой анкеты. А что не можете со своих анкет зайти? Те, кто меня оскорбляет, несколько человек с левых анкет. А ты бозы... Дыгэк, даже... Вы говорите с Вы не можете даже со своей страницы зайти. С левых... таланэль... Вы говорите так, писали так, вы говорите воровали. Вороба, вимайль... Карабахи. А сейчас с, с, с левой анкеты только можете. Вы говорите, настолько не мужчины. Только с левой анкеты вы можете писать. Вот и все. Поэтому, ребята, распространяйте этот эфир. Раз на то пошло, я молчу-молчу, я смотрю э, армяне э, Кочаряновского разлива, значит начинают пиздец. А мэм, э, боринц... Я, говорит, хочу сказать, что э, Кочаряновские, насколько они сыновья Б. А есть они будут мне говорить то, что я должен говорить или не должен говорить. Вы предатели. Вы наших парней убили. Вы наших парней грабили. Кто вы такие, что вы будете приказывать мне? Что я буду говорить или что я не буду говорить? Вы цыгане, и вы должны помнить про это что вы цыгане, которые отвернулись от своих церквей, от своих деревень, да, и бросили своих братьев. Если бы у вас была бы капля мужества, вы бы не в Москве сидели, армянские блогеры, а пошли бы, стали бы на границе. Что а что неправильно говорили? Стали на границу? Правильно. За весь год ваши звезды даже одного концерта не дали благотворительного для наших солдат. Ни одного концерта благотворительного. Это что за такие звезды, которые не хотят поддерживать своих солдат. Это что за такие звезды армянской эстрады, которые брезгуют дать один благотворительный концерт для своих солдат? Это тоже Пашинян виноват? Может быть, певец, который весь год поет на свадьбу, брезгует пойти? Хотя бы одно фото покажите, чтобы певец сделал с парнем без ноги и загрузил себе в Инстаграм. А что в ваших Инстаграмах вы брезгуете загружать армянских парней без ноги? Вы брезгуете в своем инстаграме загрузить армянского парня без двух рук? Идите, сделайте фото с нашим вороздатом, настоящий герой из явар области. Почему вы не загружаете фото с нашими парнями, которые для вас воевали, которые ради вас воевали? А, ну, вы выступаете на свадьбах, миллионы зарабатываете, и на имени солдат песни Вы говорите, что знаете о границе, вы не на границе стоите, не а, а, с ранеными не фотографируетесь. Поэтому армянские блогеры, Кочаряновские сыновья шлюх, пусть обсуждают своих певцов, своих певиц. Обсуждайте себя, своих священников, что отец Паркев, Святой Отец Паркев, как только закончилась война, убежал из Арцаха. Отец Паркев, разве вы не святой отец Арцаха? Куда ты убежал из Арцаха? Про отца Паркева есть на канале у меня видео. Можете посмотреть. Что это за отец? И какие у него идеи, какая у него теология, богословие его? То есть совершенно человек э, не, не, неадекватный. Вот вы сами задумайтесь, отец Паркев сбежал из Арцаха, бросил Арцахцев и сбежал. А почему отец Паркев, когда Шуши в 92 году взяли, отец Паркев принимал решение, кому дать шушинские квартиры? Да кто ты такой? Как ты можешь, святой отец, залезать в азербайджанские квартиры и их раздавать направо-налево? Кто ты такой? Как ты можешь, если ты святой отец, азербайджанские квартиры раздавать да. по своему велению? Этому двухкомнатная квартира, этому трехкомнатная квартира. Разве святой отец может трогать квартиры, где смеялись азербайджанские дети, здесь рожала женщ женщина своего ребенка? Почему ты этим занимался? Ну, потому что они не считают азербайджанцев за людей. Элементарно. Элементарно. Чтобы изгнать человека, да, изгнать народ с его земли, да, или с какой-то территории, сначала нужно его а, дегуманизировать, то есть объявить его не людьми, или людьми второго сорта, да, недочеловеками. То, что происходило в фашистской Германии, когда отбирали имущество у евреев, когда а, посылали евреев газовые камеры, да. Сначала их объявили кем? Людьми второго сорта, там, третьего сорта, недолюдьми, крысами, там, паразитами общества. И все дегуманизировали, то есть, и, и, как бы объявили их не людьми. И все. А дальше, пожалуйста, это же квартира, это же, это же земля твоя, ты, ты же веришь, что это твоя земля, да, вот это вот э, Шуша, да, вот этот город, эти, эти, это, то есть, что это а, а, кочевой народ какой-то пришел, захватил эту, эту землю, да, поэтому ты освободитель, это твои квартиры, это твоя земля, это твои… Э, все твое… Есть такая секта свидетелей Иеговы. у меня был знакомый, который наблюдал, как две свидетельницы Иеговы, сектантки, ну, с промытыми мозгами, люди больные совершенно, совершенно больные, да, Причем люди становятся вот этими сектантами. Это что, та же самая, та же самая картина, тот же самый почер, чтобы вы знали, Это та же самая секта. И вот. Одна женщина спорила, с другой они облюбовали один дом, очень красивый дом, миллионер жил, безбожник. Ну, не свидетели Еговы, не свидетели Еговы, поэтому безбожник, не принадлежащий, не член их, не секты. Вот. И они сказали, что этот человек по-любому погибнет в Армагедоне, будет Армагеддон, будет Великий Суд, и этот человек погибнет, как все не свидетели Еговы. И они спорили между собой, что я сначала, как бы, я первая облюбовала этот дом, то это будет мой дом после Армагеддона, после Страшного Суда, я, значит, возьму этот дом. А та говорила, нет, я раньше на него глаз положила, понимаете? Но это понятно, это сектанты, здесь то же самое. Положили глаз на имущество от чужих людей, поэтому Божие проклятие, о чем мы говорим. Поэтому мы должны говорить правду. Мы не собираемся воевать с Азербайджаном только для того, чтобы карабахские генералы разбогатели. Понимаете? Сегодня в Степанакерте миллион дворцов. Ни один дворец в Степанакерте не может показать бумаги на налоги. Пусть хотя бы один, у кого есть особняк, опубликует налоги. Что за налоги вы платили? Откуда у вас эти заработки? Как вы построили эти дворцы в Степанакерте? Как ваши генералы построили торговые центры в России, поэтому вы жопу рвете и критикуете Пашиняна. Вы ограбили Армению, построили себе торговые центры в Ростове, в Краснодаре, поэтому вы свою жопу рвете против Пашиняна. Идите обсуждайте своего паркеба. Понятно, на азербайджанском ТВ мы не давали интервью, азербайджанское ТВ может мои интервью с Рубеном Меграбяном, куда хочет загружать. Это вы жопу целуете азербайджанцам и ходите в их рестораны, это вы им жопу целуете в России и сидите с ними на рынках, и это вы жопу целуете и мы ходите на их курорты. Вы это объясняете, что вы делаете в азербайджанских курортах и ресторанах, говорите об этом, тоже мне начали притворяться патриотами обнимаются, целуются с азербайджанцами в России и строят из себя патриотов. Говорят, пусть Армения воюет, пусть Армения своих детей убивает, а мы будем кайфовать в России. Шузофрения, так говорят что... ваши армянские блогеры России. Да. Так вы говорите. Почему вы дружите с азербайджанцами, а жители Армении хотите убивать? Уже в деревнях парней не осталось. Идите встаньте на их место, если вы такие герои. Идите встаньте. Вы даже брезгуете в своем Арцаке жить. Идите, живите в Арцахе. Еще раз повторяю, вот этот блогер, сын шлюхи, который говорит, что мы дали интервью азербайджанцам, он врет. И он сын шлюхи, поэтому он и сидит в Москве и врет. Если бы он был мужиком, он стоял бы возле своих солдат. А я весь год стою на границе. А с найма. Вы поняли, говорит, кто смотрит? Весь год, в отличие от педовых блогеров армянских, которые сидят в России. Идите на границу армянский блогер, у которого есть. Вы сами задумайтесь, господа армяне, если у блогера столько подписчиков, разве он не должен быть в Арцахе? Это блогеры, это Бог за вам. Пулю свою в голову получить, конечно, должен. Обязательно. Его место самое там. Если он говорит э -э, патриотичный парень, почему он не идет? Э -э Варцах И не говорит всем, давайте все пойдем в Арцах. На самом деле? Этот сын Б-блогер, который меня осуждает. Почему мне идет Сю Сюник и там не снимает свои видео? Скажет, ребята, давайте все поедем в Сюник. Там проведем Новый год. Если эти блогеры чистые. Честные, да, в смысле? Но я, говорит, не так, как они, я за деньги, говорит, не говорю. Мне говорит, никто не дал одной копейки. Если этому говорит далее, скажи, говорит про Рому, то мне, говорит, никто ничего не дал. Аскацар? Понимаешь? А, тот, кто меня критиковал, это был не Эдгар. У меня нет ничего против Эдгара. Поэтому эти блогеры себя ничего не представляют. Большая часть этих блогеров занимается воровством. Мы все с вами это хорошо знаем, что 99% армянских блогеров в России заняты воровством. Разве это плохо вам понятно? Если бы эти блогеры любили бы Армению или Сюник, они бы помогали из Армении. Как ты можешь помогать раненому, не разговаривая с раненым, не зная, в чем проблема? Здесь есть аферисты тоже. Например, мы ни одному аферисту никогда не помогаем. Мы помогаем тем парням, которые реально ничего и не просят, которые нуждаются. Как можно сидеть в Москве и говорить о Сюнике и Арцаке? Разве это правильно? Господа армяне, которые смотрят в России. Вы, этот вопрос не задаете этому... Человеку, да? Почему не едешь в Арцах? Проведи там хотя бы, говорит, одну неделю там. Почему, говорит, не едешь, не проводишь одну неделю в Сюнике? Такой-сякой, говорит, сидишь в Москве и объявляешь себя патриотичным блогером. А тот блогер, который меня осуждает, по глазам вы не видите, что он наркоман? Вы не видите, что он под наркотиками все время? Вы что, не можете, говорит, отличить наркомана? Ова наркомана. Кто наркоман? Поэтому такие вещи нужно понимать. Эти блогеры должны стоять на границе или в Сюнике, или в Арцахе. И всех звать в Арцах и в Сюник. Когда вот сейчас была перестрелка 16 числа, все свидетели, что я моментально своей командой поехал в общину Паче. Было или не было, говорю Я поехал в общину тех Я поехал помогать им, понимаете? Сразу же блогер должен выезжать на границу, помогать, а не сидеть в Москве и хаять Пашиняна. Сидят позиции, да? Пашиняна. Кто вам дает такую команду критиковать Пашиняна? Посол, священник, вор в законе или, может быть, глава армянской организации, которая украл много денег? Здесь овай и тались. Кто вам дает это говорит, приказ? и манок. Скажите, чтобы мы знали. И uh, yeah, что касается войны? А, и вообще, вот блогер, который говорит, я от имени армянского народа, это бозит вам, раз, моя от имени армянского народа, обращаюсь к Путину. Никто Джан. из блогеров не имеет права обращаться от имени армянского народа к Путину. От имени армянского народа могут обращаться только те люди, которые жители Армении, граждане Армении, у которых есть на то полномочия. Кто такой блогер, чтобы обращаться от своего наркоманского имени? К Владимиру Путину, что армянский народ представляет наркоман с наркоманскими глазами. Тебе вообще не стыдно? ты на свои глаза смотришь наркоман, и ты обращаешься к Путину от своего имени, от имени армянского народа. От имени армянского народа никакой блогер не имеет права обращаться никому. Мы можем говорить блогеры, Карахосаминак или. Блогер может говорить только от своего имени. Блогер говорит, что это за зебиль говорит, чтобы говорил от имени армянского народа. Какое имеет право наркоша обращаться к Путину? Ну потому что он наркоман, поэтому он и обращается. Нормальный человек не обратился бы никогда. Психически нормальный человек сделал бы такой? Нет. Люди бы нормальные были бы, подписывались бы на него? Нет. Лайкали бы его? Нет. Каков, говорит, поп, такой вы приход. Понимаете? Говорит, сын Б, говорит, поменьше сиди в Москве, приди, говорит, на границу встань, говорит. Если ты на самом деле мужчина. А те, кто мне угрожали по твоим постом, вы жалкие трусы, потому что я говорю... Таких пидовок у меня было много, на которых уже возбудили уголовное дело, и они говорили, нет, мы Роме не угрожали, мы пошутили. Только это, вы вот такие вот трусы, вы не защищали свою церковь, вы бросили самое святое. И я говорю, весь Азербайджан, вся Армения и все народы России видят, что вот армяне России, которые проклинают пашиняна, являются жалкими трусами, которые сидят в России и не знают, как себя оправдать. Вы думаете, что вы получили гражданство России, и вы теперь кто, русский, да? Вы себя русскими считаете? Он не считает себя русскими, Рома. Он э, сказал прямым текстом, хотя я и гражданин России, я, хотя я и живу в России, так я лем руссно Плевал я на русских. Иранс Хернеманитель, их отца я проклял. Он это сказал, к твоему сведению, посмотри. Вас россияне не считают русскими. У вас всего лишь российский паспорт. И для вас позор, когда вы начинаете критиковать Никола Пашняна или правительство. Потому что они выполняют закон определен... заказ определенных сил в России прямым текстом. Он же сказал, что я хоть не русский, я их хоть плевать хотел на русских, но я тем не менее все равно как бы считаю, что русские не виноваты в том, в том, в том, в том и в том. Сейчас он очень хорошую фразу скажет «будьте внимательны». Это очень интересно на самом деле. Это позиция, это мнение. Я не говорю что-то правильно, неправильно, насколько это объективно. Здесь надо понять а, а, различные подходы да, у людей, вот как они видят, армяне, значит, одни там, другие армяне, да, как они воспринимают вообще а, вот эту раскладку геополитическую, вот эти взаимоотношения а, крупных игроков, да, а, и Армению, диаспору, различные центробежные силы, да, и так далее. То же самое арцавцы. Вы бросили Арцах, пошли, получили паспорт. Это касается всех моих родных всех подряд. Вы тогда не говорите ничего против Пашиняна. Если вы из Арцаха сбежали и живете в России, вы если то есть сделали мне отцом, чтобы уехать из Карабаха, понимаете? Вы брезгуете жить в своих селах, Марта Керти, Марта Тогда ничего не говорите против Пашиняна, потому что Пашинян своих детей отправил воевать за Карабах. Лурийские парни пошли погибли, пока арцахцы сидели в России. Ширакские парни пошли погибли, пока арцахцы кайфовали в России. Сюникцы пошли погибли, пока арцахцы работали в своих торговых центрах. Арцахцы не имеют права критиковать Пашиняна. Вы бросили свои церкви и вы сбежали от своих братьев. Вы не имеете права критиковать Пашиняна. Потому что вы брезгливо отвернулись от своей родной земли. И это весь Азербайджан знает. Вся Армения это знает. Что арцахцы брезгливо отвернулись от своих земли вот и все 11 тысяч мужиков как могут сбежать 3 тысячи мужиков только первые два дня оставили паспорт на границе арцаха и армении вам не стыдно 4 тысячи мужиков последний день в день паники убежали вам вообще не стыдно это по моему это просто позор честно говоря для меня это позор да и 4000 тысячи мужиков прятались в подвале, прятались в лесу. Бросили своих братьев, чтобы их убивали азербайджанцы, а сами прятались и убежали. Это что? Высокий уровень патриотизма, да, ребята? Это вы себя хвалите в России сидя, вы теперь сбежали в Россию и хаете Пашиняна? Да вы грязь под ногтями Пашиняна. Вы кто такие вообще, что критикуете Пашиняна? Я горжусь своим премьер-министром. Он делает все, что он может. Потому что на него давит и Россия, и Азербайджан, и Турция. Что должен сделать Пашинян? Вы говорите, Пашинян дает землю. Если майор сукин сын оставил пост и сбежал, сейчас его арестовали, Причем тут Пашинян? Майор Атогаля и апостопахарь Сюникум. сах сюники Марза и Манума. Весь, говорит, сюникский, этот, вся область знает об этом, говорит. Да, Пашинян и Ичкапуни. Какой, говорит, связь Пашиняна там? Если этот майор СНБ убежал, говорит, оставил свой пост. Причем тут Пашинян? Пашинян что может делать? Католикос армян все его не поддерживает. Церковь не поддерживает Пашиняна. Церковь не поддерживает государство. Вот единство народа. Все церкви, говорит, собрали, говорит, Средства помощи, говорит, собрали. Что Пашинян должен делать? Если католикос его не поддерживает. Если, говорит, послы сидят, говорит, деньги, говорит, воруют все. Своих детей, говорит, ставят на эти посты, на эти должности. Что, говорит, Пашинян должен делать? Пашинян должен делать. Если все это, эти послы говорят, они все в, в, воры говорят. Воросом заняты. Причем Пашинян? Говорит Пашиня? в Цуникской области, сколько говорит руководителей есть, городов, мэры городов, все говорит. Или уроды, или бандиты говорит. Причем здесь Пашинян? При он говорит, очень хороший президент, премьер-министр. если какой-то сын Б. говорит, осуждает Кочаря... этого, Пашиняна, ваш рот закройте. Кто вы такие, чтобы вообще говорить про Пашиняна слова какие-то? Что может сделать Пашинян, если 50 тысяч Драмов. А говорит, 50 тысяч Тандалич что-то говорит, чтобы говорит, освободиться, говорит, и не пойти, говорит, в армию. Если говорит, что может сделать Вашинян, если э, карабахский человек не хочет свой, говорит, дом охранять. Что сделать? Карабахит сегодня не хочет защищать свой дом. Что сделает Пашинян? Вот такие вещи надо говорить. Если сами арцахцы не хотят защищать Арцах, при чем тут Пашинян? Говорить против Пашиняна. Вам вообще не стыдно, столько для вас Пашинян сделал. Ничего вы не цените. Когда Кочарян был из Серж, когда президент Армении ехал играть в Игроманию. Самолет брал Лех, летел Баден-Баден. Тогда вы квалили. Пусть армянские блогеры Москвы говорят, это не позор, когда карабахский президент летел проигрывать деньги Баден-Бадене. Это позор. Это позор. И говорите об этом армянам России. Что это позор был, что ваш президент карабахский летел Баден-Баден играть. Когда директора фонда Гаястам при Серже арестовали, который играл в игроманию. Вся, весь спирк собирал деньги для Арцаха, а они играли в карты. Вот. Поделитесь этим эфиром. Поставим, говорит, этих Кочарановских на место. Так как эти... Б открыли рот и обо мне говорят. Но Сэм, Крканон, Никаких эфиров я интервью азербайджанским каналам не давал. То, что я говорил с э, Рубеном Меграбяном, азербайджанский канал вырезал и показал. Я даю разрешение и дальше и Грузии, и Ирану, и всем сразу. молодец кто хочет, пусть вырежает мои эфиры и показывает по своим каналам. А Правильно. На я на выборах говорил о проблемах, чтобы люди проголосовали за Пашняна. А да нэр. я, до до я говорит осуждал Карабахцев тоже. Хайри, нэр, и наших армян тоже осуждал. Хайри, хасканан, овачиш, ова. Чтобы наши армяне поняли, кто прав, Асхал. кто Игнар. не прав, Игнар. чтобы они пошли и дали голоса свои за Пашиняна. А йо, я осуждал, говорит. Ачкнер, нэр, нэр, нэр. И глаз, говорит, еще и выдерну, выколю, говорит. Этих, таких. И дальше буду продолжать осуждать, говорит, это. Поняли, говорит, такие всякие. Внимательно слушай, что я говорю, сидящие в Москве. Что ты сидишь обо мне, говоришь, там сидишь. Наркоман. Это показ. Этого не хватало. На этом мой эфир закончился. Пожалуйста, поделитесь всем все эфиром. вот, И помните, что проблема не в Пашняне, проблема в нас. Проблема в том, что у нас есть мужики, которые занимались мародерством. Пока кто-то воевал, кто-то воровал чужие дома. У нас есть мужики, которые украли оружие. У нас есть мужики в России, которые собирали деньги и положили в карман. Вот эти твари и критикуют меня. Потому что я их очень сильно критикую. Потому что когда мое интервью смотрит в Ютубе за три дня 40 тысяч человек, то у карабахского клана жопа горит по полной программе. Да? Когда сейчас я говорю в эфире, и меня сейчас смотрят 1100 человек, карабахцы это видят, их это злит. А вы зайдите на сайт, я вам говорю, вот после моего эфира, зайдите на сайт Арцавского телевидения. 5 репостов. Ара, сказал, целый Как может быть целый, говорит, канал работает и 5 репостов всего? Вы представляете, сколько, говорит, там работает эта телевидение у них там, говорит? репостов. репостов. А мне, говорит, Роману, говорит, копейку не дают. А весь интернет заполнен моими... Эфирами. Поэтому мне, говорит, задница горит. Если бы я был, говорит, никто, говорит, то кочеряновские блогеры не говорили бы обо мне. Они говорят, поэтому на меня кавкуют, что на меня очень много людей смотрит. На самом деле... Кроме этого, я хочу вам сказать, что там банальная зависть, больше ничего, кроме, кроме всего прочего. Банальная зависть тоже играет роль. И сегодняшнее положение такое, что в диаспоре гораздо больше верят мне. Больше верят мне, чем главам армянских организаций. Это правда, ребята, это правда. Мне доверяют больше, чем армянскому католикосу всех армян. И это правда, ребята. Сегодня, когда я хожу по Еревану, мне за день 10 раз говорят спасибо. Пусть выйдет католикос, ни один армянин ему спасибо не скажет. Это тот день, когда блогеры уважают больше, чем католикосы всех армян. Я в этом не виноват. Я в этом не виноват. Это католикос виноват что его никто не уважает, вот и все, я не виноват в этом, а я помогал, я весь год помогал нашим раненым, погибшим и продолжаю это делать, я на данный момент, вот сегодня я приехал из Сюника, 805 семей получили от меня помощь, я блогер, который не вылазивает с границы из деревень, а вы блогеры, которые сидите в Москве, жалкие трусы, и что-то говорите о войне. Если мой эфир смотрят азербайджанцы, которые все время говорят, Роман, ваши блогеры призывают к войне. Я обращаюсь к азербайджанцам, эти блогеры в Москве это жалкие трусы и пидовки, которые не могут говорить от имени армян. От имени армян могут говорить только представители правительства Армении. Только наша армия, те парни, которые стоят на границе, они могут говорить от имени армян. От имени армян могут говорить мамы наших солдат. Но не сыновья шлюх, кочаряновские блогеры, которые сидят в Москве. 30 лет вы грабили Армению, кочаряновский клан, вы грабили Армению. Иди и продай гостиницу своего сына, отдай нашим раненым. Я горжусь Пашиняном. И чем хуже ему будет, я буду его поддерживать потому что я в трудный момент не бросаю ни свой народ, ни свою страну. Я не говорит а, такой-то, сын, а, но вы поняли, а, такой, как вы. Что когда Армении плохо осуждать ее, но ну, вы слышали там, когда этот красавчик, наркоман этот говорил, что я с Арменией ничего общего не буду иметь. То есть... Все равно, что это родина, твоя мать, да? Как твоя мать. Если она что-то не так сделала или не так повела, это твоя мать. Ты будешь говорить еще публично, говорить об этом? Это твоя мать, как твоя мать, твоя родина. Какая бы она ни была, это твоя родина, ты там родился? Вот их непатриотизм настоящий. А когда, говорит, в Армении хорошо, вы приезжаете, шашлыки кушаете. А, что наша Армения чудесная страна. А, Почему, говорит, это бывает так, что, говорит, когда вы приезжаете в Сюник, говорите, Сесьян это бомба. Горис это бомба. Горис это бомба. А когда говорит, все сияне стреляют, суникцы, вы говорите про суникцию, что будет плохо, продали, продали землю, пашинян такой всякой, а пашиня? что армения вам нужна только тогда, когда хорошо. А когда плохо мы уезжаем? Я, говорит, не убежал, говорит, из Армении. Я не убежал из Армении. Сколько хуже будет, я еще больше, говорит, буду, убежать. Когда, говорит, перестрелка бывает, я, говорит, бегу туда. <coughs> Иду, говорит, в эти, еду в эти селы, так же я и делал, говорит, на самом деле. Правда же это? Завтра, если и, не дай Бог, будет и перестелка, будет? я поеду в это село. Сисианцы знают, ты знает. Тамошняя, говорит, община знает. В Давид-Беке спросите, говорит. Был роман у вас, Сколько раз, раз был? Я, говорит, на день рождения своей был. Прошлый год. Поехал в Давид-Бек. И привез, говорит, подарки одной маленькой девочке, Просто Принцент, просто 20, так. Я, говорит, в день своего рождения... Скачает, я провел в Давид Беке. В Давид -Беке. Давид -Бек, а, Давид -Бек, а вот эти вот кочеряновские люди все говорили, что это место Давид Бек уже продано, почти, трэля, что он уже Пашинян продал. Какие, какую ложь они говорили? А я поехал в день своего рождения. И я отпраздновал его там. Все свидетели этому. Настоящий блогер, он не сидит. И делает под собой... Или из Москвы, или из другого места осуждает своего президента, премьер-министра. В тяжелый момент ты должен стоять возле своего главы правительства. Возле твоей армии. Возле твоей полиции, рядом со своей полицией. Настоящий армянин. Настоящий любящий патриот армянин. В плохой день, в тяжелый день приходит, приезжает и рядом с тобой становится. Зачем нам? Молодец! Человек патриот, да, конкретно он, он, он, он как он понимает, так он, он это и делает, понимаете, не лицемер, не лицемер, как тот вот этот. Люди, которые с нами только тогда, когда нам хорошо. Зачем вам такие люди? Зачем? А когда Правильно. вы болеете и становитесь бедными? От вас отказываются? Но я хочу просто вам напомнить, что Армения будет только развиваться, только развиваться. За этот год, я говорю, и рост налогов, и рост экспорта, и рост туризма, да? Правительство никого не оставило без ни семьи раненых, ни семьи... Говорите, Пашиня, у нас 32 года, у нас Первая Карабаская война, да, семьи погибших. У нас четырехдневная война семьи погибших. да? У нас 32 года от снайперов умирали парни. Эт сагин пашинян на талис. Эт вор... Эти все деньги, говорит, Пашинян дает. А вы его, говорит, осуждаете, этот Пашинян. Он вовремя все деньги дает, говорит. Кого говорит деньги, говорит, опаздывали, задерживали? Пусть напишет, кого деньги, говорит? посмотрите, говорит, что происходит. А Армения говорит, до да последней копейки дает все деньги. В, в течение 30 лет, смотрите, говорит, сколько раненых есть. Сколько погибших парней есть. У и э, эта страна на своих плечах несет всех этих людей. Всем дает деньги. Почему мы так обижены, недовольны этой страной? Все три месяца осенью солнце. У нас, говорит, такая погода. Как можно критиковать свою страну? Все три месяца какая у нас еда чудесная, какие у нас природные места. Почему мы не видим это хорошее? 210 автобусов принесли в Ереван новых. Сто, один лифт, я говорю, 10 миллионов драм стоит. Кочарян вам хотя бы один лифт поменял. Серж вам один лифт поменял. Но так нельзя, ребята. Вы знаете, почему Бог нас наказывает, ребята? Потому что мы весь день жалуемся. <реку> а От почему мы жалуемся? <реку> Очень хорошо, много вещей хороших произошло. Вы знаете, в Грузии почти очень было мало туристов, а Армения после войны полная была туристов. Полная туристов. А Ереван умирает рестораном. В Ереване не было говорит, места, говорит, свободного ресторана. Все говорит Я говорю, все время говорит, говорю армянам. Приезжайте, тратьте деньги здесь. Так было? Разве не было? А почему, сыновья, такие-то кочеряновские, не блогеры не говорят, Едьте туда, едете в Армению, там тратьте деньги? Правильно человек говорит? Если он патриот, а почему нет? Если вы любите Армению, вы знаете, что после войны каждая копейка имеет значение для Армении. Вы говорит, сидящие в Армении такие всякие не говорите своим людям, да, как бы людям не говорите, едьте туда и там тратите деньги. Я это говорю. Но я же не могу говорить всему народу это сказать <свят> чем больше у меня будет последователей, подписчиков <свят> все должны же говорит об этом говорить, то есть все блогеры все люди дату все армяне приглашать призывать людей там поехать там участвовать да, какой-то правильно человек можем больше сделать но вот эти сучьи отродят, целый год критикуют Пашиняна. Причем тут Пашинян? Призывайте людей приходить гулять, отдыхать, тратить деньги. Покупайте армянские продукты, если вы хотите помочь Армении. Очень внимательно послушайте, сейчас очень важно. Он делает очень хорошее заявление, на мой взгляд, очень правильное, очень трезвое. Молодец, просто я... В данном случае, Рома, я жму тебе руку на самом деле. То, что ты говоришь. Послушайте, что он говорит. Приходить гулять, отдыхать, тратить деньги. Покупайте армянские продукты, если вы хотите помочь Армении. Дашнаки на нас гавкают. Мы из... Не из-за дашнаков у нас была эта резня, говорит, разве, сто лет назад. Из-за дашнаков потеряли полтора миллиона армян. Именно... Молодец. Дашнаки давили народ. Дашнаки. Дашнаки виноваты и в моей судьбе тоже. И в судьбе бакинских армян, в твоей судьбе, Рома, тоже. Дашнаки виноваты. Именно дашнаки натравили натравили турков на армян, дашнаки привели, сделали так, что полтора миллиона армян убили. И тогда Россия бросила армян одних один на один с курдами и турками. Халал, и халал. Тогда дашнаки это устроили, резню армян. А теперь дашнаки ненавидят Пашиняна. Люди, которые, партия, которая убила полтора миллиона армян, теперь критикуют Пашиняна. Человек прямым текстом, армянин, говорит против дашнаков. Прямым текстом. Партия, которая убила столько армян. Ну, в цифрах мы можем там, мы понимаем, да, что там, насколько правда, неправда, да, человек. Так понимает, так он это. Но он понимает саму суть, что Дашнаки, Дашнаки провоцировали турецкое население. Прямым текстом говорит, что в Турции армяне жили хорошо, прямым текстом. Дашнакные Кочаряне, Жаманак, не Во время правления Кочаряна, Дашнаки ни разу не осудили ни, Даш... ни Кочаряна, ни Сержа. Ничего, са херкере талан здесь мне вся, говорит, страна разворовалась, Дашнаки у вас не было никакой претензии. А сейчас, говорит, фрукты пашиняна. А вы не видели тогда? Отельба. Почему не осуждали? Я говорю, Дашнаки сделали так, что был геноцид армян, потому что армяне вот так жили в Турции. Дашнаки обманули армян, и полтора миллиона армян мы потеряли, именно из-за провокации Дашнаков. Теперь Дашнаки... Армянские организации России, Карабахский клан, все. Ташнаки сделали так. Молодец. Жму руку. Приняли призывать к войне с Азербайджаном. Мы не будем воевать с Азербайджаном. Слышите, что он говорит? Мы будем работать для того, чтобы интересы Армении были защищены. Вот и все. Армения будет укрепляться, ее интересы будут защищаться. Мы не должны ни с кем воевать, потому что погибают достойные парни, а такие трусы, блогеры из Москвы сидят в Москве. Мы что будем убивать парней из армянских солнц, а ты, кочаряновские блогеры, будете сидеть свои жопы, что ли, увеличивать? Кто вам это сказал? Когда армяне России, 2,5 миллиона армян, переедут в арцах, тогда вы будете говорить о войне. Хорошо? Два с половиной миллиона армян, когда переедете в Арцах, тогда будете призывать к войне. Заткнитесь и прекратите призывать к войне. Трусы. Вы такие патриоты, да? Вам не стыдно, да, убивать армян из сел, как бы, из простых сел, а самим сидеть со своими сыновьями в своих квартирах? Вам не стыдно? Как вы вообще кушаете за столом? Подонки. 32 года убиваем детей из бедных семей, пока дети богатых всех сидят у себя в домах. Что это такое вообще? Вы знаете, сколько людей заболело диабетом за 30 лет? Пол страны от нервов, пол страны заболело инсультом. Чего вы добиваетесь, дашнаки? Чего вы добиваетесь? Воры в законе в России. Чего вы хотите? Молодец. Чтобы все умерли от инсульта, от диабета, да? Надо работать. Никто не говорит, восьми часом гнать турки Анкеля Дарнак. Никто не говорит, что нам надо дружить с азербайджанцами. Но хватит. У них тоже очень много погибло людей. Они тоже люди. У Молодец. них тоже есть Бог. Бог не говорит, что Он любит только армян. Бог любит всех и наказывает всех одинаково. Джан. Там, где азербайджанцы переборщили, Он наказал их. Там, где нак... мы переборщили, наказал нас. То есть вы видите, да, вот сознание человека. Все равно он как-то пробивается, вот какие-то проблески, да. Вот он говорит, какой-то свет все равно есть вот в его в словах, да. То есть человек понимает, да, все равно у него справедливость, какое-то чувство справедливости есть, да, понимаете? Я не знаю, может, то, что у него бакинское, все-таки он родился в Баку, я не знаю, может быть, это, я не знаю, да. У него родители, может, бакинцы, да, они как-то воспитали его, что-то у них было, да, вот это вот интернационализм какой-то, что он говорит, что не только ради армян, не только Бог любит армян, а Бог любит всех людей. Человек прямым текстом говорит. Сейчас его объявят протурецким, туркаметом, да, внутренним турком и сожрут. Даже если будут какие-то инциденты, мы должны призывать к миру. Зачем нам призывать к войне? Я хочу сказать, что армянские блогеры из Москвы откуда знают? Наши родители, чьи дети на границе, они круглые сутки думают, их сын вернется домой живой или нет? А вам что, вы сидите на диване в Краснодаре, в Москве, в Ростове? Родители, солдат каждый день думают, нашего сына убьет снайпер или нет. Вам не стыдно, вы призываете к войне? А если ваш сын будет стоять на границе, вы также будете призывать к войне? Да? Наши говорит родители с утра до вечера все говорит молятся чтобы, чтобы их мальчик вернулся домой все, все, во всей Армении, говорит, на всех границах. Вы хотите, чтобы их детей тоже убили? Говорит. Это вы хотите. Кому вы помогли, говорит, тех, кого убили? Мои, говорит, подписчики всегда, говорит, помогали. А Кочеряновский. Вы все время говорите, воюйте, воюйте, воюйте. Россия нас не поддерживает. Сделала все, чтобы мы проиграли. Турция нас не поддерживает. Иран нас не поддерживает. Армянская диаспора зарабатывает деньги на погибающих парнях. Католикос не поддерживает Пашиняна. Арцахстан вот не защищает свой дом. Как нам воевать? Объясните, как? если все хотят зарабатывать на войне вы понимаете в каком состоянии находится вот состояние народа да просто вот объективно со стороны посмотреть да вот вот эту картину человек полностью расписал картину что здесь в чем здесь неправда в чем здесь э, ну все на самом деле так и есть вот это вот то, что, то, к чему вы пришли, и вы не хотите признать этого? Вы не хотите покаяться в этом? Покайтесь перед самими собой хотя бы, по крайней мере. Покайтесь. Понимаете? Народ должен покаяться. Что они выбрали путь вражды, путь ненависти по отношению к своим соседям. По отношению к народу, который был соседями. Когда-то это было, ну, братские отношения были между этими людьми, несмотря на множество проблем, которые были раньше еще из истории, да. Но был, был прецедент, была, была нормальная жизнь, 70 лет люди жили. Вот этот ребенок, сам вот этот Рома, да, парень этот, родился в Баку, я родился в Баку, я продукт вообще интерна интернациональной семьи, моя мать армянка, отец еврей, да, такое только в Баку могло быть, массово, у меня двоюродные братья азербайджанцы, троюродные братья азербайджанцы, достойные люди Азербайджана, и что, они не люди? Вы идиоты, вы, вы вообще, вы, вы кто вы вообще? Вы люди вообще, вы фашисты, фашисты, понимаете? С вами должны разобраться как с фашистами, как с нацистами, вот с этими дошнаками. И все. Человек правильно говорит. Вы этого, судьбу этого человека покалечили. Он не говорит об этом, а я за него говорю. Я за него говорю. Такие, как ты, Алексанян. Из-за таких, как ты, пострадала моя семья. Тысячи бакинцев тебе то же самое скажут. Тысячи бакинцев, бакинских армян которых такие, как ты, шуртвацами обзывали в Ереване, или турками, перевертышами. Почему об этом не говорите? Говорите, да? Так нельзя стыдно призывать к войне все время. Все призывают к войне, но воевать не хотят. И в итоге погибают самые достойные парни. И в итоге погибают... Погибают люди, которые не смогли откупиться, Рома. Не смогли откупиться эти парни, может быть, не смогли и не захотели. Какая-то совесть была у этих людей, да? Там много причин. Бедные люди погибают, несчастные. Они в расход идут. Твоя семья пошла в расход, моя семья пошла в расход. Они поехали все в Лос-Анджелес, в Россию, в Россию, там, в другие места. А мы пошли в расход, как щепки. Лес рубят, щепки летят. Понимаете? Самые... Честные парни. А мы на сам Самые говорит, хорошие ребята стоят на границе. Мы, что бедные люди стоят, что им дали ружье, дали это. Поставили там, что он может сделать. Солдат. Солдат. Что может сделать? Приказ выполнять, больше ничего. Я, говорит, при... заканчиваю свой эфир, всех люблю, которые на моей стороне всегда. В течение четырех лет вы знаете, вы знаете, сколько плохого сделали в отношении меня, как, каким образом меня давят чтобы закрыть мой голос. Вы знаете, какую войну они ведут против меня. Но я на стороне армянского народа, Армении, и я на деле это доказываю. Но поверьте мне на слово, мы должны работать над миром. Не только от Алиева и Пашняна зависит мир. Это зависит от общества. Если общество целый день говорит о войне, как они могут договориться? Алиев с Пашняном не могут договориться, если общество заполнено злом. Пожалуйста! Хватит говорить о войне. Я это говорю вам от имени всех родителей, чьи дети сейчас на посту. Я от имени родителей прошу вас, не пишите о войне. Не просите, чтобы была война. Потому что те а, родители, чьи дети сейчас стоят на границе. А, они говорит, молятся день и ночь, чтобы их ребенок чтобы ничего не было. Говорит, дайте, чтобы они говорит, хотя бы говорит, Новый год могли нормально провести, говорит. Если вы хотя бы их уважаете, этих людей, если меня не уважаете, говорит, хотя бы и тех уважьте, говорит, этих людей.